One, two, one, two, three, four. Всем привет, друзья! В очередной раз с вами Паречка И это закрытые бета-тестирования нельфгардского патча Который уже вот-вот выйдет Осталось, наверное, буквально около 12 часов до его релиза У меня на часах сейчас еще пятое число по-прежнему, 23.00 Но совсем скоро нас ждет нельфгард А пока я постараюсь вас вести в обновленную фракцию монстров и, собственно, что с ними будет в грядущем патче, я попытаюсь рассказать ну и показать вам кое-какие колоды которыми я позабавлялся за, собственно, время этого самого тестирования так, первой колодой а хотя давайте сначала не про колоды небольшие изменения затрону, которые основные коснулись буквально секундно то есть чуть-чуть на каждое, чтобы вы были в курсе всех изменений для начала стоит упомянуть о том, что способность Мосса теперь оставляет последнего сыгранного вами юнита Либо который сам выпрыгнул из колоды, будь то накер Вот этот, как... Ну, когда его, собственно, съели, он выпрыгивает, он появится и, соответственно, останется последним Или карта, которую вы просто сыграли Например, Кредин, да-да, он считается тоже юнитом, которого вы сыграли Хоть его и, например, не наносит урон медведи, так как он как будто спавнет, Получается Итак Появились новые гарпии, соответственно, это будет еще один прототип, к сожалению, сегодня мы на нем не поиграем, но это прототип на монстрах на поедании. Туманики, как вы видите, стали иметь теперь две силы, независимо от того, с туманом они или без, они всегда двоечки. Гнездо изменилось, теперь оно делает просто три базовые копии карты с бридаблом, с тегом размножающиеся. Лидеры остались точно такие же, кроме того, что, наверное, Редин стал 11 силы у него параметры всадники такие же. Вот еще одна Гарпия, которая сама, собственно, делает эти яйца. Обновленный Вран весьма любопытная карта. Играется в любой ряд, через два хода поедает юнита. Именно поедает, то есть он пропадает из игры. Обновленный, опять-таки, Накер. Создает в самом низу вашей колоды две копии юнита. Не золотого, естественно, и даже не серебряного. Грифон стал 6 силы. Галем два элементаля создает. Грифон точно такой же, как и ранее. И Кимара появилась у нее возможность становиться в любой ряд. Утопит семерочка. Баба точно такая же. Пугач точно такой же. Вот это очень любопытная карта. Ее я уже пытался объяснять у себя на стриме. Попробую и тут. Смотрите, когда вы ставите ее в любой ряд, в этом ряду... Она дает для начала всем вашим юнитам 3 силы Это как ее боевой кличка, когда она выходит на стол После этого она считает юнитов в таком же ряду оппонента И если их больше 3, то она наносит им Точнее, она не наносит им урон, а она превращается в вот эту карту С 12 единицами силы И снимает 3 силы всем не золотым юнитам в этом ряду соперника то есть, понимаете, она сначала бафает ваших юнитов, если срабатывает условия, грубо говоря, IF, да, как программирование буквально начала, вспомните, то если там срабатывает, то она превращается в эту карту, наносит 3 урона и остается либо в таком же варианте, либо если юнитов становится 2 и менее, то она превращается обратно вот в эту карту. Ну и добавляет, опять-таки, тогда, получается, ваше мнение баф. К сожалению, это мне проверить не удалось, но я думаю, так и будет. Так, Катакан поедает теперь именно, чтобы они исчезали прям. Растворяет их, грубо говоря, убивает юнитов в каком-либо ведь Ведьмы стали 7, 8, 9, что весьма любопытно. Великан теперь очень интересный. Он иммунен к Морозу по-прежнему и получает 5 силы каждый раз, когда Мороз спавнится, то есть появляется на ряду этого юнита. То есть, если вы его просто поставите в мороз, он останется семеркой. Учитывайте это. Драукти также претерпел изменения. После того, как вот этот патч выйдет, скорее всего, он будет наносить, точнее, не наносить, а убивать юнитов с тремя единицами силы и менее. Причем только вражеских, попрошу заметить. Ну, легендарки, вот тут девяточка стал шестерочкой. Способности у них, в принципе, остались такие же. Ну и новая легендарная карта, золотая, сукуп. Через два хода передвигает сильнейшего, не золотого юнита в ряду, в котором она стоит, на вашу сторону. Ну, либо на другую сторону, так как она может ставиться, точнее, она только дизлойл, но передвигать на вашу сторону. Ну и, соответственно, перейдем к колоде, я вам ее покажу. Она, скажу, такая немножко фановая. Первая у нас сегодня будет тоже две части, две колоды. Первой колодой будет у нас являться вот этот вот такой Эридин, скажем так, на толстоте. И выросли карты за боя, которым нам удалось победить Шмеля на его Скеллиге. Ну, я знаю, по что мы играем против Шмеля. Так что игра выдалась любопытная, ее я сегодня вам покажу. Посмотрим. А вторая колода будет обычный погодный монстр, и я вам в принципе, наверное, покажу, насколько они остались сильными, ввиду того, что чисто небо потерпело изменения. Ну и вот колода позволяет нам уменьшить нашу колоду изначально на фактически еще 4 дополнительные карты, точнее 6 ввиду ведьм, то есть ну по одной надо копии держать в руке, соответственно эти 2, 2, 2, получается 6. То же самое с чистым небом, как только мы заставим все вот эти юниты, у нас есть чистое небо, допустим, двух грифонов или врана вариора одного и одного грифона То есть, в принципе, уменьшаем нашу кауду, ну и плюс овалах Геральт Игни, ввиду того, что очень много толстых юнитов сейчас играется Дуду, для того, чтобы его сыграть в последней карте и попробовать скопировать силу оппонента Великан, просто я уже объяснял, потому что это очень интересная сильная карта, которая сыграет, ну и Сукуп Герой сегодняшнего дня. Ночью, карта, которую многим не понравилась. Сегодня увидите, как она сработала. Ну и грифоны, конечно же, мои любимые грифоны. Поэтому не буду задерживаться, а предлагаю вам сразу насладиться этим замечательным матчем против Шмеля. Вперед, поехали. О, блин, дверь да я не захватил. Ну ладно, за грифоны есть. Так, комба есть. Сукуп есть. Адреналин есть. Гром есть, не нужен. Э, вран есть, тоже не особо нужен на самом деле. Так как там корм. Э, сори, Galaxy сегодня песни не заказываю. Возвращаю тебя поинты. А -э -э. Сегодня без песен. Ну, как бы окей, но вот в рану то не хочется. Ну, нормально. Нормально на самом деле. Сейчас у Куба нормально должна сыграть. Я сейчас рефунт тебе сделаю, хорошо, поинтов. Ребят, не заказывайте песни, можете остальные награды, кроме песен и игр со мной, очевидно. Рефунт, все, я верну. яйцами. Слушай, как-то это двусмысленно звучал. Я, конечно, не подстрикать, но Звучало двусмысленно. Вот Ведь великан тут даже может чуть-чуть попозже сыграть. Да я уже понял чем. Ну тут троечки или дуду. Троечка зашла отлично. В принципе все неплохо вроде. Что то у него было? Только забыл чуть-чуть. Мощно-мощно. Ну, наверное, редин все-таки лучше всего Просто больше уже не такой сильный. А вот этого пацана еще оставишь, чтобы он задний ряд срабатывал на девчонок. Что страшные бабы делают? Они получают. Они, ну, появляются идеки, когда получают единицу урона. Ну или там достаточно урона какому-то их нанести. И они появятся. Ты что забыл? Ты мы сейчас сидели. Я в конце. Нет. Нет, шмел. Великан потом может бедняжка умереть. Чуть мне даже уже не хочется его оставлять, на самом деле. Вот Дуду сыграет. Ребят, Дуду сыграет. Зачем играть он? Зачем он только со мной до конца играет? Я не совсем понимаю. Вот эту карту самую тощу дать. Кейн. Okay. Okay. У него три фразы. Три фразы. Три фразы. Ребят, три. Три фразы. Здарова. Ага, кит только этот прыгает. Плюс 22. У нее Игни тоже может есть, да? Я не помню, кстати. Ну, Сукуп нормально сейчас зашел, да, такой? Arms, ну, не то, что Грота там, типа, он не убил это. Так он же еще раз пробафается. Не, я, наверное, юзаю на него адреналин, правильно? Он не считается, как мой юнит. У меня же еще Дуду есть, блядь, арофлмау. Рофл, И Дуду сыграет, смотрите. Здорово. Медведя забыл. Ладно, да, блин. умрет. Я забыл про медведя. Но это не важно, ничего страшного. Но я забыл про него. Капорос. Сука, так нафиг забываю, конечно. Шмель, успокойся. Я официально обворовываю тебя. Что у него? А, у него будет это? Катиш этот? Ну вы поняли меня. Взрыв, э, ну. Бумба это как она называется, который два урона будет наносить. Кита нету. Ну, можно еще одного, в принципе, Грифона сыграть. Может и затащим. Да, Цимельфорд, вот я это я хотел сказать. Там ублюдок умрет. А, ну все, спасибо. Он же должен был нанести один урона. Но он гол... Почему? Почему он не продамажил... Кипрана, или он продамажил его так? Здорово. Здорово, шмель. Привет. Поиграли, братик. Когда прочитал? Ладно, у меня есть ход на этот Сукуба, кстати, весьма неплохая, согласитесь Законтрен, шмель Законтрен А я ждал этого момента И вот он снова, я готов вам показать Уже вторую колоду сегодняшнего выпуска Это погодные монстры, лидер Дагон Давайте пройдемся немножко по золотым слотам Ой убрал я одного туманника. Так собственно золотыми слотами в этой колоде будет являться обязательными золотыми слоями будет являться Валах, лешей и карантир. Далее, пожелание, что вы хотите, можете попробовать ключника или как я обновленного драуга, который вполне себе под погодой играет, с учетом того, что он теперь действует только на вражеских юнитов. Серебряные слоты, гигантская жаба используется для того, чтобы съесть, например, ненужного грифона или ненужного Воина Дикой Охоты. Также им подвергается тут замене. Можете взять вместо нее чучело, можете взять вместо нее двемерит против каких-то особо назойливых оппонентов. Можете взять вместо нее сару. Тут ваша фантазия, друзья, фантазируйте. Можете даже попробовать какого-нибудь Оквиста или Катакан. Нет, Катакан тут не нужен, ну это ваша фантазия, повторюсь. Далее, стандартно две погоды. Очень хорошие, двойные, ввиду того, что чистое небо действует только на один ряд, очень классные. Можете за ту карту, кстати, забыл, также попробовать Рогнарек, которая делает эффект погоды на все абсолютно ряды. Ну и «Last Wish» для того, если вдруг, если в руку придет туманник, или не нужна будет какая-либо карта вам, такая как «Грифон» или опять-таки «Всадник», вы сможете их заменить. Еще одна хорошая карта, ледяной гигант, ее замене подвергать, пожалуй, не стоит. Ну, а нейтраля, как я и сказал, слотов много, Вы можете попробовать Гюнтера, может быть, даже какого-нибудь оператора на нейтрале, если хотите. Тут ваша фантазия, или опять-таки вот нашего великана, который уже, наверное, вам очень понравился. Можете попробовать. Но я, так как тут присутствуют два воина дикой охоты, положил все-таки нейтраля ради теста. К слову, в игре, наверное, которую вы будете смотреть, его, возможно, и не будет. Так что, ну, а далее по классике. Два чистых неба, достаем с них туманников больших, либо вот эти карты. Если догон не нужен, как лидер используем как чистое небо, чтобы достать карту. Юнитов немного, поэтому будьте аккуратны. Не всегда Не Помните о вашей колоде и то, что там осталось. Ну и один гром, зелье грома для того, чтобы использовать на туманников, или на всадников или на вот этих маленьких. Туманничка. Предлагаю сразу вам насладиться геймплеем, увидеть, насколько эти монстры по-прежнему сильные. Ну и, собственно, все. Удачного вам просмотра. Понятно. Ну, ребят, <смех> о, -о, -о, -о, о, наш старый враг <смех> Ой, Ретос, Ретос. Ну давай, поиграем. Надеюсь, ты запомнил игрока с номером 27. Потому что я тебя запомнил. морку, ребят, топ-1. Так, ну предлагаю сначала всадников. <музык> Sims Good для тебя как бы драук Неплохая вроде карта, я слышал Давайте мы сделаем так тогда Смотрите, мы играем сюда Одну Один эффект точнее Нет, вот догон этот лучше на чистое небо Он не скинет погоду, я уверен, фактически на 100% Поэтому мы дадим У него, возможно, будут ведьмы Поэтому мы сделаем вот так сначала Гарантируйте, что у нас есть Что я хочу сделать, я хочу поставить туманника. Поднова, ты с ней. Ой, ой, ой. Все. We enter the fray. Это стрим снайперы двигают чат. Бедный... ребята, вы помните Ретузу со вчерашнего? Это. Сколько мы с ним, сколько мы с ним, сколько мы с ним сыграли, да? Сколько мы с ним переиграли та, игры? Я сыграю одного туманника через чистое небо. Скорее всего, он появится. Упа... я думаю, через чистое небо. Я в это верю. Да, он появился. Ура! Так, у него сейчас остается гигант. Ах ты, зараза. Вообще, у него сейчас часак остался. Я не знаю, зачем я его убил. Желательно еще один юнит, на самом деле. Великан, когда с креста вылетел, не получил баф. Или как это работает? Великан получил баф, просто он сейчас получает плюс 5, насколько я помню. Он... Он должен был быть 15. Давай посчитаем описание креста. Играет сильнейшего юнита из вашей колоды. И добавляет ему 3 силы. И это так работает? Что-то сложно. Угу. У нее тоже есть такая карта интересная, да? Драук работает только на вражеских юнитах. Сейчас. Как-то так. Что-то я не понял, что великаном случилось. На него как будто мороз не, не подействовал. То есть он еще, во-первых, должен получить плюс 3 силы. Он их получил. Правильно? За крест Альзура. А за мороз он ничего не 5. получил. For each time a frost effect is spawned On this unit roll, Он получает по 3, когда спавнится Эффект, понимаете, когда эффект появляется То есть он просто так теперь не получает Слушайте, у меня очень много мороза в руке И я бы на самом деле хотел его использовать Да, у меня очень много мороза И я бы хотел его использовать Смотрите, вот сейчас я поставлю Он, наверное, не получит баф Да, если мороз играется, когда он на столе Я вот тоже к этому клоню это не адреналин, это эффект Такой э, морозоустойчивый Знаешь Слушайте, ну мне на самом деле уже тут Печальнее с ним играть чем Ну давайте так Но великан не останется ну, Давайте пост его поставим я, я, Да, видите, эффект не сработал Великан в помоечку Ну да, его раньше любили ставить Но он теперь остается, все, теперь нормально На самом деле, сейчас я его верхом Накрою морозом у меня есть один с карантира, но жалко, что там выживут собачки, наверное. Так, Грифон у нас тут супер юзлистный, по-моему. Он резать что-нибудь может, как бы он может, мы можем резать что-нибудь у него, поэтому, наверное, мы просто сейчас скушаем Грифона и все. быстренько кушаем, чтобы он не видел, сколько у нас карт. А в лах бы, конечно, был неплохо. Но там туманники осталось. Туманники остались, точнее. Хорошая перспектива, докторишка. Вот такой я вижу с юмором у нас, да, ребят. Мне не нравится то, что у него карта намного побольше. Ну, чисто небо он не будет давать, наверное. Ой, он самого дал. Слушайте, это мне очень помогает. Я могу даже на этот ряд потом использовать Чистое Небо, если захочу. Если захочу. Я могу прямо сейчас дать на этот ряд чисто Небо, но у меня осталось там два туманника, Я хочу ее достать на самом деле очень сильно. Это сильнее, чем Жаба на 11. Пусть он ее убьет сейчас всадником. Он ее сейчас убьет всадником, как бы, смотрите. Снимайте. Снимайте, ребят. Бафы мороз. Спасибо тебе, мил человек. Слушайте, а баба еще жива. Мне вот сейчас надо на самом деле сыграть немножко по-другому, а именно мне нужно сыграть вот этого юнита, чтобы он не остался на столе, либо вообще его не играть в этой партии, как бы. Есть шансы, что у него есть грифон. Поэтому давайте так мы сыграем. Мы не будем его играть сейчас, мы сыграем его потом, в последнем решающем раунде, а пока мы дадим чистое небо, на еще, одну. бля, я забыл. Я думаю, есть еще один. Блин, я забыл. Ну, это, кстати, может стоить теперь мне игры, на самом деле. Ну, у него, конечно же, есть еще одна погода, да. да. Но теперь у него выживет эта карта. У меня все-таки все равно останется туманник. Ну, давайте так, надумаю, немножко бафаем. Ух ты, как Бавария, какое-то заклинание сейчас. Я забыл, я совсем забыл. Надо было посмотреть отбой. Ничего не написано теперь про снятие эффекта. Я так понимаю, эффект теперь не снимается. Я так подозреваю, что эффект теперь не снимается. Слушайте, на перспективы меня мои устраивают, поэтому я посану, наверное, у меня есть и гарантир. У него останется уже не Великан, а вот этот э, Райдер. Всадник Дикой Охоты. Я так понимаю, Великан теперь ничего не сделает. Ради науки можно зайти это проверить, но по описанию ничего не изменится. Будет тяжело, если у него будет адреналин или он сыграет. Великан, да, бафается каждый мороз. Так что, ребят, не факт, что карта стала хуже. Вот и Рагнарог, как вы видите. Специальная погода. Почему, кстати, не флитинг? Хотя ее все равно ничем нельзя разыграть. Великан теперь как Сара. В принципе, да. Слушайте, на самом деле он, да, как Сара, только... Нет, я думаю, это адреналин на самом деле. Ну хорошо, туман не крутится, лавэха мутится, и он у меня должен стать Остаться на столе! Так, ну это еще не все. Он очень много карт отдает. Ой. Ну у меня хороший выживает. У него 12, у меня 19, у меня она тоже будет качаться. У него есть середина 11, у меня есть, как бы, ему ответ 10. 10. Как кораблик, да, смотрите, призывается. И воины такие дикие ходят. Хорошо. Ну, какой-нибудь Last Wish, да. В принципе, отличный топ дек. Ничего не могу сказать. Хорошо, что он первый ходит, это радует. Не будем торопиться с погодой, он сам его, скорее всего, даст. Ой, как хорошо. Ну это просто по статам больше и наносит один урона, поэтому я скину бабу. Просто по статам из-за того, что больше. Так, один пошел. Давайте сыграем своего карантира. Блин, ну тут на самом деле так мне хватило очень-очень-очень-очень-очень-очень близко, знаете. Было, было близко к проигрышу. Близкая игра получилась такая тяжелая. Тяжелая игра. Так, друзья, ну, наверное, вы посмотрели все моменты и приблизились к завершению этого видео. А посему я хотел бы сказать вам большое спасибо за то, что вы его посмотрели, за то, что Просто смотрите это видео, поддерживайте меня таким образом. И хотел сообщить, что на YouTube число моих подписчиков уже приближается к тысяче, что меня несказанно радует и почему якобы крайне рад и доволен. Поэтому большое вам спасибо. Подписывайтесь на мой канал на Твиче, на YouTube, в группы ВКонтакте. Заходите, посмотрите, что там есть интересненького. Мы с вами встретимся уже совсем скоро. Также хотелось бы поблагодарить разработчиков за предоставленный доступ к закрытому тестированию этой замечательной игры. Если вам понравились выпуски, пишите свои пожелания, предложения в комментариях ниже. Всем пока, с вами был Пареч.